Давайте начнем с того, что приближается время, когда будет на улице промозгло и сыро, и мы, скорее всего, будем ходить активно в рестораны, кафе и активно что-то там пить, есть, попотреблять, знакомиться, дарить цветы и оставаться там надолго. В целом это один большой тренд, не сидеть дома, проводить время в спорте, заниматься какими-то современными хобби, начиная от танцев, борьбы, бокса, бега и вообще все, что там рядом со спортом, и заканчивая домашними всякими приготовлениями вещей, но на территории ресторанов, которые вам предоставляют место. Есть куча всяких кулинариумов, кулинарий, зон, где люди могут снять в аренду помещения, принести с собой продукты и поготовить еды. А это значит, что в осень у нас уходит большой ажиотаж людей, которых нет сейчас ни в Москве, ни в городах, ибо они плавают где-то на морях и моются и купаются. А мы, со своей стороны, готовимся к этому сезону. И для того, чтобы правильно разобраться, что нам нужно, как нам нужно, с кем нам нужно и так далее, нужно задавать простые русские вопросы, которые мы все знаем и разобраться с тем вообще, с чем к нам приходят обычные клиенты, покупатели, что их вообще в жизни беспокоит. Поэтому первое, с чего мы начинаем, это со слова идея. Что есть такое идея? А, решили вы дома? Купать вашего ребенка в детской ванночке. И понимаете, что ванночку можно купить или взять в аренду и так далее. Вот вам и пришла первая идея. Ванночку можно взять в аренду. Идея еще не превратилась в концепцию купать детей и нанять кучу всяких дедушек, бабушек, которые будут этим заниматься. И вообще это как бы химическая сама по себе идея, в зависимости от того, где вы находитесь. Но как идея купать ребенка в арендованной ванне годится. Теперь надо эту идею переложить на бумагу. Давайте соберем все идеи, какие вообще могут людям приходить в голову. Я хочу научиться готовить. Идея, но не концепция. Я хочу делать суперфантастический эклер. У меня классные вафли. Я делаю потрясающее мясо. У меня друзья добывают соль. Я живу рядом с морем и могу открыть ресторан. Это все бесконечное количество идей, которые, к сожалению, ничем у людей обычно не подкрепляются. Поэтому идея должна превратиться в концепцию которую мы должны описать какими-то характеристиками. Я хочу открыть кафе на 20 посадочных мест в береговой полосе или в центре города и так далее. С арендной ставкой не выше такой-то. Есть у меня желание заключить договор на 5 лет денег у меня мало буду занимать, и так далее, и так далее, и так далее. Вот это все является техническим заданием и техническими условиями, которые позволяют вам сформировать эту концепцию. Например, вы говорите о том, что я хочу открыть фешенебельный ресторан за полмиллиона рублей. Ну, очевидно, что... Это какая-то безумная идея, которая не будет реализована. Но если у вас есть родственник, который уже построил ресторан, и у него нет управленца, и он вас туда привлекает, то вполне вероятно, ваших полмиллиона рублей хватит, чтобы совершить первую закупку, выйти в этот ресторан и начать работать. Вторая глобальная как бы тема. Люди считают, что все, что делают они сами, это круто. А все, что люди воспринимают со стороны, это как, там, как бог на душу положит. Это очень большая проблема, потому что... Очень часто то, что нравится вам, далеко не факт, что нравится людям. Поэтому концепция должна вас как-то от этого вопроса защитить. То есть вы должны собрать вашу целевую аудиторию предполагаемую и понять, вообще велика ли она. Для этого вам нужно, описав концепцию, разобраться с тем, что, кто и во сколько у вас будет есть. К примеру, мы открываемся с вами в спальном районе и собираемся открываться с 12 часов дня. В целом идея неплохая. Вопрос в том, что кого мы будем кормить в 12 часов дня. Предполагаем, что это будут студенты. Откуда в спальном районе студенты? Добавляем техническое условия. Нам нужна рядом школа, профтехучилище, колледж или что-то еще. И у нас с вами концепция начинает как-то вставать более-менее на какие-то ясные рельсы. Смотрите, если у меня есть помещение-кафе, которое находится на пересечении путей из поликлиники, школы, Сбербанка, и, собственно говоря, в спальном районе я могу рассчитывать на студентов, на шкалеров, на их мамочек, на их бабушек, которых идут и так далее. Но, если я хочу вечером поить людей алкоголем, далеко не факт, что я смогу в эту концепцию это втиснуть. Потому что те же мамочки, увидев вечером после шести пьющих крепко пап, мам и всех остальных, ну как бы не захотят это кафе посещать. Либо мы такое кафе назовем с вами домашнее, и у нас будет концепция домашнего кафе. Теперь смотрим дальше. Шкалеры не пошли, решили мы, что мамочки будут приходить. Мамочки будут приходить с маленькими детишками, которым не хочется как бы ударяться от твердые, вернее, острые углы. И, собственно говоря, не может быть ресторан заполнен непонятными предметами, преграждающими бег и все остальное. Но вы настойчиво хотите сделать кафе для всех. Соответственно, мама, когда придет к вам с ребенком, и ребенок обо что-то ушибется, будет... Будет дискомфорт, будет общение с клиентом, будет потеря клиента. И вообще есть высокая вероятность того, что вы после второго, третьего подобного раза не сможете договориться с клиентом о том, чтобы он ходил еще и еще. Если мамочка приходит с колясками, да, соответственно, у вас ступеньки не организованы для того, чтобы эту коляску попала в помещение. Мало того, у вас входная группа из нескольких дверей, у вас нет камердинера, который открывает дверь или портье, или еще кого-то. И вы не помогаете мамочке заходить с ее коляской. Она будет к вам ходить только в том случае, если больше ходить некуда. Во всех остальных случаях есть вероятность того, что она выберет кого-то другого. Следующий момент концепции. Вы хотите готовить блюдо домашней кухни. Это самая вообще просто неприличная вещь, которая присутствует у всех в головах. Смотрите, моя бабушка, когда была жива, готовила просто потрясающие ленивые вареники и вареники с вишней. Вы даже себе представить не можете, насколько это было вкусно. Но дело в том, что их ел только я. И наша семья. Соответственно, вы не пробовали вкус домашних вареников моей бабушки. И когда вы говорите, что как у кого-то, как у моей бабушки, это готовится. Далеко не факт, что человек, который к вам придет в кафе и будет есть домашние вареники, как делала моя бабушка, что он будет испытывать такие же э -э -э, конвульсии радости от счастья, что он это ест. Потому что он-то ждал, возможно, вареников, как у своей бабушки. И когда вы называете кафе домашним, и вводите туда очень много домашних блюд, и эти блюда напридумываете сами, очень часто вы совершаете ошибку, говоря о том, что я сделала вкусно. Я знаю, что я сделала вкусно, это нереально вкусно, мы все так здорово все попробовали и так далее. К сожалению, вы попробовали в кругу вашей семьи, а ваша реальная целевая аудитория, которая к вам приходит каждый день, она, возможно, это не оценила по достоинству. Вывод. Вы, концептуально обозначаясь домашним кафе, должны это доказать людям, приглашая их, заставляя их приносить их рецепты, пытаясь эти рецепты как-то использовать в своей кухне и так далее. Тогда у вас получается какой-то диалог, энтертеймент, живое общение, и ваша концепция оживает. Во всех остальных случаях люди говорят, да, домашнее кафе, но мне вот не нравится, как этот чувак готовит, и вообще что-то как-то лишнее немного. Не забывайте, что если у вас домашнее кафе, если вы находитесь в спальном районе, вас будут атаковать люди для того, чтобы провести у вас дни рождения. Что такое день рождения, банкет, мероприятия, дружеские какие-то там посиделки и так далее? Это когда у вас люди на долгое время снимают помещение, и это значит, что за это время другие люди не могут войти в это помещение. И если вы изначально концептуально не разделили зал, зная о том, что у вас будут банкеты на два, на три, не предусмотрели перегородок, вообще об этом не подумали, все, пиши пропало, потому что... Люди останутся недовольны, потому что те люди, которые привыкли жить на районе и приходить к вам каждый день, будут говорить эй, «Эй, чувак, я хочу сегодня поесть, а у тебя тут банкет, а банкет пятница, суббота, воскресенье, слушай, есть с семьей хочу посидеть, а вы мне тут а, усложняете». Либо, если это много залов, то у вас банкет работает только ну, как бы пятница, суббота, воскресенье. А как заполнять эти залы в остальное время? Мало того, вы платите за квадратуру, за обогрев этого помещения, за кондиционирование этого помещения, за охрану этого помещения, за персонал в этом помещении и, и так далее, и так далее. Решение данного вопроса, это, естественно, как бы все обдумать внутри вашей концепции. То есть, как вы будете наполнять эти залы. Потому что, если у вас в зал выходит открытая кухня, но вы можете перекрывать куски зала, супер, а если у вас всего один единственный туалет, и через все залы надо как бы идти, мешая тем, кто там банкетирует и все остальное, значит будут сложности, которые вы изначально закладываете в проект. Так вот, когда проектант, проектировщик, менеджер по продажам или вообще любой консалтер, который начинает общаться с клиентом, не задает этих вопросов и не пытается клиента заставить об этом думать, результат оставляет желать лучшего. К сожалению, через 2-3 года кафе умирает, это в лучшем случае, чаще всего гораздо раньше, потому что внутри начинаются нарушения дисциплины, люди не могут объяснить, где они работают, с кем, с чем и так далее. В общем, целый хаос бесконечных неприятностей. Поэтому, после того, как человек заговорил о том, что у него есть идея помыть ванночки, сделать свой первый в жизни бутерброд и так далее, и начал реализовывать это в виде концепции, дайте ему в руки, пожалуйста, бумажку и ручку, и пусть он попробует сделать набросок того, чего он хочет. Пока художник будет своими прекрасными полотнами радовать нас в изобразительном музее искусств и так далее, вы, как будущий художник, будете рисовать, как же вы будете обслуживать ваших гостей. Я ранее уже рассказывал, что вы должны внутренне через себя пропустить мир вашего ресторана. Давайте представим на секунду, что вы грузчик, вы вселяетесь в его голову, чувствуете себя, так сказать, своим упругим телом, как вы сейчас будете таскать огромные мешки из машины. Окей, машина на улице, входная группа понятно где, куда мы складываем весь товар. Все банально просто. Когда у вас на дворе лето, и всем, в общем-то, нормально, и не надо ходить в верхней одежде, и внутри ресторана не очень много людей, и вообще все как бы классно, то вы куда-то там сложили. Если у вас ресторан полон людьми, если на улице осень-зима, погода слякотная, открытие задней двери приносит к тому, что у вас начинаются сквозняки, залетает снег, попадает влага, грузчик начинает в своих ногах шамать это все по помещениям, мало того, внося это все, он должен это куда-то поставить, не может он спустить это на улице ни на что, потому что это иначе промокнет и так далее. А кладовщик, который у него принимает товар, должен, соответственно, посмотреть, весь ли товар пришел доброкачественный, нет ли там где-нибудь каких-нибудь сколов, вмятин, отверстий, откуда что-нибудь высыпается и вытекает и так далее. Далее. Это работа, время, которое занимает внутри ресторана эти два человека. Это открытая дверь. Дальше еще есть водитель, которому нужно подписать накладные, еще есть бухгалтерия, еще есть, еще есть, еще есть, еще есть. И получается, что как бы у вас так много всего, чего есть, только на одну позицию грузчик. Поэтому, когда вы делаете набросок и говорите, э -э -э, я буду делать в день 50 блинов, ну да, 50 блинов для продажи неинтересно. Но если вы будете делать в день 300 блинов, вы должны понять, что как бы в каждый блин идет какое-то количество муки, там от 40 до 60 грамм. И это значит, что у вас этой муки должно прийти за день не меньше 20-30 килограмм. И это не так, знаете, как арбуз с рынка донести, чтобы рука отсохла и пальцы стали синими. А это именно каждый день вам должна эта мука приходить и вам ее надо куда-то укладывать. Представьте себе на кухне, что у вас много-много-много больших кастрюль, объемных, которые нельзя ни сложить, никуда убрать, и вы, они у вас постоянно на столе, вас это будет раздражать. То же самое происходит в ресторане, это будет раздражать ваших гостей, это будет раздражать менеджмент, это будет раздражать управление непосредственно все вместе с менеджментом, ваших шеф-поваров и так далее, и эти мешки с мукой будут просто мигрировать по всем точкам ресторана. Поэтому, когда вы делаете набросок и понимаете, что у мир состоит не из одной барной стойкой и маленькой кухни, а еще из складских помещений», вы начинаете думать «Окей, наверное, мне в этом наброске не хватает каких-то квадратиков, посмотрю-ка я, как это реализовано в других местах».